Ну что ж, вот вновь Новосибирск, вновь прекрасная погода встречает вместе с Александром, идем знакомиться с командой поближе. Александр работал удаленно большую часть времени в проекте, вот сейчас приехал познакомиться с командой и лично с Денисом, все верно? Да. Тренды отражают, то есть больше функционализма и красота в некой простоте, скажем так. Поэтому а, здесь мы отталкиваемся не только от трендов, мы отталкиваемся еще и от бывшего, вероятного заказчика плюс. А, то, что... Привет, там наконец-то встретились три года. Мы все заочно общаемся. Ну, да. С 15-го, наверное. С 15 даже да. А вообще, когда-то в интернете сохранил картинки, там футуристические Лондон затопило, и такие небоскребы необычные. В телефоне хранил года два. Единственный... Там, там не Лондон был, там была Венеция. Венеция? Была Венеция. А, мне показалось, что уже ну, да. такой глобальный поток. Ну и все, и мы с ним общаемся и до полгода. Я говорю, вообще, вот я видел концепцию в интернете классную, он прислал картинку, говорит, так это же мои. Сейчас я отправляюсь в мастерскую «Просто Космос», где ребята готовят детали для макетов проекта «Ветер. Город». Посмотрим, как они работают. Работаем уже где-то около года. Объем занимает примерно около 90% времени мы отдаем на производство Ветергороду. Мы подготавливаем детали, э, начиная с того, что мы получаем э, проекты, после чего мы их начинаем полностью переделывать под станок, потому что то, что делается именно в Ветергороде, это макеты, а Руслан, если не ошибаюсь, да. да. Со а соответственно, а конечно и дальше мы взяли подстанок позиция компании заключается в том что все что делается вокруг у людей много потребностей много желаний они не могут это реализовать и с помощью технологий обычный как лазер автоволоконный фрезер и все остальное дело детали и их задача решается намного быстрее намного все просто просто космос А именно кот а все любят котиков друзья пожалуйста не забывайте оценить мой труд это уже моя четвертая серия и для меня это очень важно и хочу для себя поставить новый рекорд 200 лайков чем быстрее видео наберет 200 лайков тем быстрее будет новый выпуск так что лайк подписка и смотри дальше Белые габаритные здания, как бы ненавязчивые такие, мы показываем э, саму систему, это потом в реалистичную картинку превратится. Падает такая плоскость первого перекрытия, мы говорим, это первый уровень, отметка 0,0, уровень земли. Падают так колонны. Я сейчас могу показать пример. Uh -huh. колонны получается упали может быть здесь упрощенные какие-то наши модели с макет это пока не важно в таком прозрачном стиле по прозрачности это уходит и появляется то что это на территории москва-сити кадр с дрона идет реально то есть мы показали как это примерно развелось uh -huh. так как дальше кадра дрона нет и все это немножко тяжело по просчетам мы как бы потом по прозрачности вот этот uh, фасад убираем и открываем получается детальную 3d модель которую сейчас мы наполняем это у нас просто для сценария мы тут еще ничего как бы не прорабатывали мы yeah. просто мыслили mm -hmm. то есть это наша макетная модель которая будет детально еще там текстуры нанесены проработаны mm -hmm. То есть мы как бы приближаемся и вот в эту детальность попадаем и рассказываем, это зона промышленность ТТТ, потом идем на второй этаж, это коммуникация, рассказываем про нее, и на четвертый выходим, там полюсу прогуливаемся. То есть получается сначала как это строится, потом вот общий кадр маспасите, потом мы по каждому уровню проходим, ну и потом типа масштаб, что неважно какой город, ну, будем дальше, дальше. Да. к нам приходят в достаточно скажем так общем виде вот в таком для того чтобы правильно спозиционировать рассчитать материалы все остальное и сэкономить огромное количество на самом деле финансов на материале который довольно таки дорогостоящие у нас это акрил 12 миллиметров мы его превращаем соответственно вот вот такой вот макет, который э, идеально вырезается под станок, где скомпонованы все детали очень-очень э, плотненько друг к другу, э, чтобы максимально сэкономить место. Далее это уже отправляется на станок. Ну, собственно, сам материал приходит к нам вот с такими вот листами. Его нам надо экономить, беречь, но при этом сделать все качественно и красиво. Сейчас попробуем. <связь> На этом производстве режется все с помощью лазера, мы поставили большой, мощный лазер, буквально недавно проапгрейдились. Из макетов Русланы и ребят э, наших проектных превращается все в реальные изделия. Вот так это происходит. Э, небольшая доработочка прямо для отправки на станок, потому что э, пометки на деталях необходимо делать э, простой наметочкой, а вырез уже выполнять полностью, то есть это разные операции для станка. А это нам приходится прописывать вручную, уже непосредственно на станке. Ну, <смех> вот так вот проходит работа в мастерской, просто космос. Ребята показали мне работу лазера и вырезку деталей. И провели небольшую экскурсию. Надеюсь, что вам, зрителям, было очень интересно. А мы едем дальше. Ну, сейчас мы проводим дегазацию силикона, чтобы далее залить его формы. И было меньше пузырьков и деталей Сами формы точнее, получились более качественными и долговечными. Вот, вот в данный момент у нас вы качество воздух. Сейчас будем проводить заливку сили силикона, в форму подготовленной ранее. И извлекаем силикон. Тут у нас немножечко пролилось. Ну и начинаем заливать формочку. Тонкой струйкой заливаем, чтобы из -за силикона пузыри выходили в процессе заливки завтра сформуем и будем заливать уже пластик очень много инвесторов из индии из вьетнама тоже большое количество из казахстана да, вот такие страны ты необходимо больше распространять да, информацию о нашем проекте я уверена что не только вьетнам да, казахстан и индия а, будет активно над этим работать а еще и другие страны вот соответственно над этим сейчас работаем сейчас я занимаюсь подбором транспортной компании, через которую мы будем отправлять наши прототипы во Вьетнам и в Таиланд. Также занимаюсь подбором сотрудников. У нас открываются два пулцентра центра в Индии. Ребята очень хорошие, мы уже нашли двух лидеров, которые занимаются сейчас выбором офиса и организационными вопросами. Ну круто так. детали у нас пойдет на второй макет и часть деталей на третий макет все заново будем делать чтобы в изготовлении третьего макета использовать все чтобы у нас уже было готово а какие технологии использовать используем мы FDM и фотополимерную технологию ну сейчас на рынке это наверное из доступных самые лучшие технологии цена качество скорость ну, но и точность да как бы ну, определенная я считаю самые лучшие где-то FDM используем все зависит от задач вот а так если есть вопросы задавайте Макс, я слышал что тебя управляют вот в командиров куда ты летишь а Да, во Владивосток. А, какие у тебя там задачи? Задачи? Вот этот вот прототип нужно привести на место, установить, наладить трансляции на сайт. Там уже договорились с местом? Да, с местом мы договорились уже давно. Более того, был уже установлен прототип, но это один из первых был, который еще был мало приспособлен к негативным погодным условиям. А во Владивостоке в декабре месяце прошел очень сильный циклон. Все обледенело, сильные ветра. Город очень сильно пострадал, и наш прототип в том числе. Вот, поэтому этому прототипу уже не грозит абсолютно ничего. Это на горе гора Сопка вот, с красивым видом на море. Вот, на территории одного хорошего отеля.